Ольга Шестюк, здравствуйте, Андрей Андреевич, очень надеюсь, в этот раз мне подскажите, дочь преследует какие-то неприятности, просто бесконечная череда драм началась после окончания школы приходится искать другое место родилась тогда-то в этом году страшная трагедия погиб сын это беспокоит связаны такие вещи в жизни хочу вам сказать что очень часто это связано вот с чем горюющий человек человек который озлоблен человек который ненавидит весь мир это человек который притягивает неприятности он живет по принципу толкателя или по принципу плюса для него мир это место выживания мы эзотерики принимаем для себя мир как бы с позиции что Люди нас обожают, мир нас обожает, и мы радуемся от того, что живем. Таким образом, как бы приобретаем себе или как бы вырабатываем в себе определенную, ну некую такую магнитическую энергию и начинаем жить в инском положении. Как бы живем с позиции вот такого плюса и живем с позиции вот, такого, вот такой вот радости. Именно поэтому я все время к этому и призываю. Научите ее этому. Скажите, побольше позитива, побольше радости. Так и произноси себе. Мне радуется, мне нравится, что я сегодня живу. Мне нравится, что я одета. Мне нравится, что дети счастливы и так далее. Но я понимаю, девочка живет без мужа, девочки тяжелая жизнь воспитывает детей и так далее. Ну, пусть старается все равно в этом всем находить какую-то радость. Дети здоровы, уже радость. Вы понимаете, радость увеличивается к радости а страдание увеличивает страдание именно поэтому не нужно страдать нужно радоваться как найти радость так и произносим себе у меня есть эта одежда у меня есть где жить у меня есть на чем ездить у меня есть там хорошо что тепло хорошо что деревья есть мне нравится там то что я сегодня могу поспать мне нравится просыпаться малые радости это тоже радости человек не так ну не так все плохо, есть где жить, есть что есть, значит уже радость есть, понимаете, просто мы готовы видеть грустные синкопы, но не готовы увидеть радостные синкопы, но они-то есть, то есть мы радость воспринимаем как само собой, а грусть воспринимаем,